Какой красивый вид из окна. Ой, вы тут, ребята? Всем привет, с вами я, Житель Александр. Привет, Давно у меня не было роликов. И я играю в метро Метрострой. Я хотел заснять сегодня видео, как запустить. <coughs> Сейчас. <coughs> я просто приболел. Я хотел вам показать, как запускать состав ОК. Получается 81 760 шестьдесят А. Идем мы на первую канаву. Так. Берем. Спавнен. Я не спавню. Ладно. Вот. Мы заспавнили Ок. Два вагона. Вот это у меня этот вопрос. А хотя давайте... Так, я случайно заспавнил, запущен полностью. Сейчас мы это исправим. Ставим в состояние депо. Создать. Так. Спавним состав. Так. Первое нам что нужно сделать? Нам нужно найти включить, главное разъединить. Главное разъединить. Так. Там он на другой стороне, так. Так, мы включили. Мы идем в сейчас. Мы идем в столовую вагон. Дверь мы можем оставить открытой. Так, первое нам что нужно сделать. Мы будем идти по линейке, получается. Включаем автоматы, БКПУ 1, БКПУ 2, упер, ДП Монитор. Все нужные информаторы, э, какие информаторы. Все нужны э, рубильники. Так, бортосеть. Так. Бортосеть. Начну отстой, мы его не трогаем, мы его не включаем. Он должен стоять внизу, так. Потом мы должны включить компрессоры, основное включение и ПП. Освещение салона. Освещение салона слабо, освещение салона сильно. Так, включение кондиционера салона мы включаем. Включаем фары резервные. Так. И поднимаем крышку кнопки дешифратора. Так, и включаем дешифратор. Так, и включаем дешифратор. Теперь нам нужно включаем батарею, вклю... держим кнопку включения портати 5 секунд. Все, мы его включили. Так, садимся на место машиниста. Так. Так, садимся. Так, включаем контрольную резерву. Пароль у нас, если я помню, 2010. Так, извиняюсь тысячу есть так давайте продолжим мы же так И я не буду проверять так так так так так так так так так ставим кубик так для начала мы настраиваем маршрут маршрут пусть будет нулевой без разницы вот, номер у нас что-то, минус один, ничего страшного, так. Пока у нас там все загружается, мы, так, нам нужно проверить, так, резервный тормоз, на всякий случай. Я всегда проверяю. Давайте, тормоз, все тормозит, отпуск. Отключаем. Проверка информатора. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Василье-Островская. На станцию Василь-Островская выход из последнего Нет. вагона осуществляется через первую и вторую двери. Будьте внимательны. Все, спасибо. Далее опять наверх мы делаем э, примерское отправления. так. Так, все у нас. Все сделано. Нам нужно включить БВ. Так, по-моему, пять секунд, если я не ошибаюсь. Так. Ну, короче, в хвостовой кабине у нас В нет. Да, все, у нас тут все. Проверяем на сигнал работает можем выключать и отправлять так закрываем за собой двери так там все нормально закрываем тут дверь закрываем здесь дверь здесь дверь так. идем к, к автомату включаем все, что я включал, это освещение кабины. Я случайно выключил видео. Так. Не используется, мы их не трогаем. Я там, наверное, включил. Но ничего страшного. Так, CS1, CS2. Раз, раз, раз. Так, все. Да, все. Включаем батарею. Включаем бортсеть. Удерживаем 5 секунд. Так. Ну все, я понял, включилась Так. Так. Я случайно переборщил, ребята. Так что ничего страшного. Включаем. Компрессор основной включаем. включаем, включаем включение ПП освещение салона освещение кабины слабо освещение кабины сильно освещение аппаратного отсека для себя включал. включение кондиционера включаем резервный. включаем дешифратор на 6 и, и по-моему все у нас тут если что-то пропустил пишите в комментарии садимся за пульт Вперед. так вводим пароль 2000 2010 далее далее я хочу сейчас проверять так, так проверяем резервный тормоз Так, все, отпуск. Все работает у вас на глазах. Вот. Вот. Отпускаем. Включаем резервный тормоз. Проверяем экстренный тормоз. Ручку. Любит. Экстренный тормоз. Так, сейчас ребят. Он работает так. Получается. Проверяем двери. Закрываем двери. Открываем правые двери. Закрываем правую дверь. Ну, в принципе, тут нам еще нужна установка маршрута. В принципе, все, ребят. На этом был, был туториал, как запустить АКУ-81760А. Аку вот. Так, сейчас я сяду на креслице. Ну так что, да, ребята.